обычные малюсенькие пулечки. Пойдем покажешь мне. Что? что? у тебя за предмет? Ну ка расскажи что это при... такое. У меня предмет это. Э! Я предмет только снимаю, не тебя. Давай. Это что предмет, такое? который стрелять я его вот сделал. Это из каким берет стреляешь? Это прицел. Это чтобы И это заряд пуль. Как ты в них стреляешь? Я Беру патрон. Так. Патрон. Вставляю вот сюда вот. Так. Вставляю, нашу Ага, ты на кончик вставляешь. Так. Вставляю. Дальше. И. И меня снимать. И. И так дуну. А не проще ли с этой стороны думать? Нет, здесь не будет видно. Здесь так не надо, здесь потому что они разгоняются, и очень сильно стреляют. Вот так. Стреля. Ты в цель попадаешь? В мишень? В мишень у меня не покормился. Вот сюда попадаешь, в 15 число. В 15? Да, вот сюда вот, вот сюда. В ваше дежурство. Это... А куда ты попадаешь? В компьютер? В Что, совсем что ли купал? -ку? Он в свою инструкцию, которую ты не выполнил, попадай. Так, скажи, пожалуйста, а это что у тебя тут такое? Вот это, вот это вот что? Нет, вот это? Нет. Так, вот эти вот штучки, что за штучки? Это гембер, я же говорил. Это три таких, так. да? А это что у тебя вот это у -у -у. на руке? А тебе нельзя снимать. Почему? Потому что это тайна. Это а, не... это секрет что ли какой у -у -у -у. Ух ты. И вот здесь заряд пустил, очень много пусть сделала. И вот. ходишь, их раскидываешь по всей квартире, да? Угу. Нормально так-то. А потом я куда их девать буду, если а -а -а. найду? Туракан, я его буду кушать и умру. Туракан, да, прям... ты больно, пойдет! Что, совсем, что ли, куку